Всем привет! Сегодня мы с вами разберем мой небольшой дозаказ по 16-му каталогу. В этот раз он у меня составил 17 баллов. И вот хочу сразу же с первых секунд показать вам такой вот классный журнал, который сейчас выпустила компания. Так как Компания исполнилась 25 лет. Здесь история людей, продукции, какие премии получали. Обо всем этом вот можно прочитать в журнале. И в конце лестница успеха компании Faberlic. И какие бонусы можно получить, пройдя на определенную ступеньку выше. Такой вот классный журнал. Буду читать и радоваться за людей, и стремиться сама к таким же успехам. Также, конечно же, так как у нас еще есть купоны, еще не все использованы. Я взяла себе на купончике Вот такой вот кислородный пятновый водитель жидкий. Взяла на скидочку две штуки. Пригодится всегда. Семья большая. Такой вот кондиционер для белья это розовый бархат. Код данного кондиционера на да, Жидкий пятновыводитель у нас код 3062. Еще взяла вот такой вот гель для стирки для особых тканей. Ни разу не про не пробовала. Теперь буду пробовать. Код 11840. Еще у нас есть такой ультракондиционер для белья. Мелодия солнца. Такой нежный, цветочный, летний аромат. Кот 11857. Сейчас в осеннюю пору самое то. Когда хочется солнышко, тепла, а на улице дождик. Еще есть вот такой вот у нас классный кондиционер для белья. Сенситив 11856 Код все кондиционеры и гели у нас подходят как и для детского белья, также и для тех, кто склонен к аллергиям различным. Всем подходит. И еще у нас появилась вот новая крем-мыло с клубничкой, объем 300 мл, код 2874. Также вот на свои купончики взяла пену для белья. Отцу. Код. Не вижу код. 0533. Ланцелот. Какой-то шампунь есть сухой. Для волос. Код данного шампуня. 2702. Классная штука. У меня и клиенты берут. Его дочери я беру. Очень нравится. Особенно, когда на учебе колледжи. Утром мыть голову некуда, так как студенты любят поспать. Поэтому быстро приводит волосы в порядок с помощью шампуня этого. И еще у нас есть такой вот, классный спрей для волос с морской солью. Код данного спрея 2706. Тоже классная штука. Клиенты постоянно берут, заказывают. Я пока себе не брала, еще не пользовалась. И вот заказали такой вот гель-спрей для полости рта с пребиотиками. Что всегда свежее дыхание код данного геля 1679 себе я взяла вот чай ванильное яблоко с корнем солодки буду пробовать пока еще вот такой именно чай не брала код 16015 и заказали такие вот две классные туши Мне по акции нашли 5238 а такой вот у меня получился небольшой, классный, вкусный, ароматный заказик. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, задавайте вопросы. Отвечу всем. Всем пока-пока.